Good day, dear friends, dear colleagues, dear students. Распаковка посылки из Китая. Ну, я думаю, что этого достаточно. Видно, что... Отвертка крестовая. Crosspoint screwdriver. видно, что работает устройство. К сожалению у меня ключи которые имеются дома значит, шестигранники они достаточно толстые и а здесь нужен миллиметр полтора или два. Шестигранный ключ. Хэксшэйнг. Ну вот, в одну сторону движения, и в другую сторону. Ну, на этом, я думаю, мы... и перемещение в, в радиальном направлении винта оно передается от, э, от эксцентрического зацепления на так сказать э, для э, на, на дрель на вот этого винта Вибрация Вибрация Колебание Осцилляция Oscillation. Биение вала Шафпит Эксцентриситет. Эксцентриси. В случае, если у нас этого не будет. Посмотрим. Вот так. То я думаю, что у нас, смотрите, как аккуратненько. Тихо, спокойно, бесшумно перемещается эта шарико-винтовая пара. Бесшумность. Квайтнес. Плавность непрерывность Smoothness Fluency Continuity Все пока сходится Все установлено Качество Качество э, Самого устройства Для наших целей Достаточно высокое Значит я думаю что Линейное перемещение Linear Displacement позиционирование позиционирование координатного стола stage позиции скорость перемещения суппорта э, можно будет достичь и 2 метров в минуту 5 метров в минуту 3 5 2 3 4 5 метров в минуту э, при таком то есть мы сделали большое дело мы заменили Мы уже подготовили все, что чтобы заменить, заменить метрическую метрическую шпильку, которая у нас была винт с метрической V-образной резьбой Screw with metric V thread на шариковинтовую винтовую пару. Ну как вы видите, все все вращается, все перемещается достаточно точно точность. Прецизионность. Accuracy. Precision. Значит, особого биения, би, биения винта я не ощущаю. Я думаю, это стоит затраченных денег и, и вложений, которые необходимо сделать для того, чтобы обеспечить плавное, точное, высокоскоростное перемещение суппортов на вашем, на вашем оборудовании, на вашем станке. Токарный станок с крестовым суппортом. Lathe compound rest. Спасибо за, за просмотр, спасибо за э, участие. До новых встреч. С уважением Александр Попов. Обзор был посвящен распаковке. Э, посылки из Китая, в которых к нам пришли шарико-винтовая пара, значит это шариковый, это как мы это вспоминаем, что это шариковый винт, значит гайка, шариковая гайка и две опоры. Одна опора с радиальным подшипником, другая опора как с радиальными подшипниками, так и упорными подшипниками. Кроме этого, мы для сборки данной конструкции использовали следующие инструменты. Молоток, ножницы, канцелярский нож, отверку с крестовым шлицем Отвертку с плоским шлицем. <реш> Хочется уже назвать его английским словом, но это штангенциркуль. Также случайно у нас тут нашелся э, надфиль. Надфиль, напильник, рочфайл, файл, надфиль. И несколько, несколько, э, несколько э, ключей. Шестигранный ключ, изогнутый шестигранный ключ. И Г-образный шестигранный ключ. Кроме этого, нам понадобилась дрель. Дрель электрическая. Electric Drill. Дрель аккумуляторная. Cordless drill Гайковерт. Impact French. Not French. К дрели. В дрели у нас мы использовали. К дрели мы использовали. Переходной валик. Переходной вал и несколько и, и использовали несколько винтов для крепления э, крепления гайки гайки и корпуса и корпуса подвижного корпуса кроме этого мы сказали что у нас э, э, шариковинтовая пара состоит слева направо слева направо значит опор, э, опора опора, опора оп, с опорным подшипником так дальше пошел э, шариковинтовой э, Шариковинтовой винтовой винт, дальше корпус, переходной корпус, да, смотрите как красиво, шариковая гайка, шариковая гайка, значит правая опора, в правой опоре у нас имеется два подшипника, значит один Радиальный упорный подшипник. Второй, радиа... второй просто радиальный упорный. Просто радиальный подшипник. Фиксирую, Имеется гайка с фиксатором. Поджимная гайка с фиксатором. Чувствуете? Поджимная гайка с фиксатором. И с этой стороны мы забыли, что у нас самая первая часть здесь это, это дистанционное фиксирующее кольцо Которое вставляется в паз И завершает эту конструкцию значит, муфта, муфта, Разрезная муфта с фиксирующими потайными винтами Ну вот и все Все крутится все работает я считаю что через определенный момент времени мы заменим свою метрическую шпильку на шариковинтовую пару для чего это это необходимо для того чтобы обеспечить точность скорость бесшумность и плавность хода суппортов в данном случае это длинная, у нас 800-миллиметровая шпилька, она, э, этот 800-миллиметровая шарико-винтовая пара, она будет стоять на, э, на оси X Перемещение э, вдоль оси X станка. Вот. Всем здоровья, be careful. гаечный ключ (wrench), гайковерт (impact wrench, nut wrench), разводной ключ (screw wrench. monkey range. шестигранный ключ (hex дрель (аккумуляторная cordless drill, дрель электрическая Электрик drill), вибрация Vibration. Бесшумность. Quietness. Noiselessness. колебание, Осцилляция. Oscillation. Биение вала. Shaft beat. Эксцентриситет. Accentricity. Линейное перемещение. Linear displacement. Позиционирование. Positioning. Позиционирование координатного стола. Stage positioning. Токарный станок с крестовым суппортом. Lave with compound rest. Винт с метрической V-образной резьбой. Screw with metric V thread. Плавность. Непрерывность. Smoothness. Fluency. Continuity. Точность. Прецизионность. Accuracy. Precision. Скорость. Speed. Задавать. Скорость. Set up the speed. Заданная скорость. Target speed. Шпоночный паз. Key groove. Key. Hole. Slot. Отвертка. Крестовая. Crosspoint screwdriver. Надфиль напильник, рочфайл, файл. Упрощение, упрощение еще сложнее, чем усложнение.